Аргументы типа «я прав, потому что ты дурак» всячески процветают в быту. Невозможно вдруг сказать «вы только что совершили логическую ошибку». Нельзя спокойно разобраться в аргументах. На публику работают под слюни и громкость звука. Времени в обрез, прервать оппонента на полусловие и обозвать придурком. Но правильный выход из спора важнее всего. Со стороны победившим выглядит тот, кто эффект не хлопнул дверью. Фраза в духе «ты живешь в моей квартире, а потому все, что я скажу, это истина» воспринимается нормально. Долой равенство, долой диспут с позиции рациональности. Моя сила – и возраст, и его отсутствие. Я прав, потому что я старше, я прав, потому что я младше, и, наконец, знаменитая: «я прав, потому что я так сказал». Любой вопрос требует не подготовки, а ораторского искусства за чашкой чая. Я читал все учебники, я учился у всех профессоров, а они потом учились у меня. Весь мир внемлет моим виршам, я путь к истине, а любые возражения заранее ничтожны. И все же, все же, все же. С развитием нашей цивилизации равенство в отношениях выходит похоже на первый план. Ценностью считается общение равного с равным, и именно на этом шахматном поле решаются главные вопросы современности – Ученый не прикрывается возрастом, а философ не обращает внимания на то, что у его оппонента нет прописки. Какая досада! Но ничего. У нас еще остался островок горцующего невежества. Да что там островок? Океан! В быту мы по-прежнему живем по старым правилам. В крике решаются судьбы, брызганием слюны выбирается детский сад, школа, институт, хлопанием двери устанавливаются отношения и многие годы поддерживаются аргументами. Список которых вы можете увидеть в словаре логических ошибок. «Ты еще слишком маленький», «Она дура», «Они из бедной семьи», «Мне так показалось», «Я так хочу». Вот наши документы. С ними мы неубиваемы, наша тупость непотопляема, наша правота вечна. И не надо, не надо этих укоризненных взглядов. Они нас давно не убеждают. Вы хотите сказать, что у вас есть соображения. И у нас есть, но ведь нас больше. Не можем же мы все ошибаться. Договорились? Да? Хорошо.